Приветствую всех, кто смотрит или будет смотреть в записи этот прямой эфир. У нас сегодня 16 февраля, уже 16 февраля 2021 лета. И сразу, да, сейчас вот распространена такая практика на Ютубе и на разных других каналах. Все, что сегодня будет сказано, является моим частным мнением, не претендую на истину в последней инстанции, и, возможно, какие-то вещи могут казаться странными или бредовыми, потому что мы живем в такое время, когда далеко не все из того, что до чего, например, я докапываюсь, мы в своей работе добираемся, да, мы можем подтвердить какими-то научными выкладками. Кое-что получается, что-то не получается. Бывает такое, что научные выкладки догоняют нас сильно позже. А вообще, перед сегодняшним эфиром я тут вспомнила у нас ну, э, тема, которую мы начали, но мы ее не докрутили до конца. И вот я думаю, что к ней было бы здорово вернуться. Это тема, что такое Пасха. Дело в том, Пасха удивительный совершенно праздник мероприятие в общем-то это с точки зрения я почитала как это оценивается да там в религиозном на религиозных сайтах это в общем как центральный и вообще как бы основное действие да, всего христианства да при, при слове Пасха случилось какое-то у нас тут волшебство со связью, значит, я повторю еще раз, да, расчет формулы Гауса, который а, в 1800 по официальной версии а, был сделан и который до сих пор с некоторыми корректировками применяется. А, там, если вы зайдете в интернет, там огромное количество, там есть и картинок, и объяснений, как рассчитывается Пасха, Но никто не объясняет, откуда взялись эти делители, зачем надо делить там это на 19. Это на 7, это на 5. То есть, зачем одно прибавлять к другому, а это отнимать? И вообще очень странно. Если это день воскресения Иисуса Христа, то так же, как и день рождения, мы же не вычисляем свой день рождения каждый раз, используя какие-то безумные, сложные вычисления. Да? Мы знаем, что там вот такого-то числа родились, и каждое лето просто это празднуем. А здесь вроде бы... Праздник, который имел отношение по официальной версии к живому человеку, произошедший в определенное календарное время, вычисляется очень сложным образом. А, такого сложного по, по вычислению а, механизма других праздников нет. Там а, вычисляются лунные фазы. И я говорю, есть вот эти несколько делителей, которые а, не, без объяснения даются как... А, как, ну, как вот обязательны к исполнению, да, то есть дальше просто объясняют, как удобнее посчитать, объясняют какие-то там нюансы, что откуда, но не объясняют, откуда в принципе взялся этот расчет, и почему он такой сложный. И, в общем, я так… Прямой-то эфир у нас сегодня про другое, а я вот уже там в этом… Это, это потрясающе интересно. Мы как-то касались этой темы, потому что… Весеннее равноденствие, оно привязано, то есть, вернее, Пасха как бы привязана к весеннему равноденствию. У нас была тема про календари, да, о том, что когда меняли календарь, нужно было, чтобы именно весеннее его меняли под весеннее равноденствие, да? что оно должно было быть именно 21 марта. Не там никогда, не ни раньше, не позже. То есть под конкретную дату это все под, под, подгоняли. Вот это должно было быть именно 21 марта. Вот, и Пасха, она тоже привязана к этому дню и вычисляется от этого дня, в общем, все это крайне, как сказать, любопытно, и, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы посмотрим в эту сторону подробнее и в добрый час расскажем вам о получившихся открытиях присоединяйтесь, если у вас есть свои версии, мне очень интересно, может быть, кто-то знает про Пасху больше, вот, ну, а мы переходим к теме сегодняшнего эфира, и а, дабы не быть совсем уж голословной, а, я про прошерстила тоже материалы, да, что пишут, а, что считается таким а, на уровне банальной эрудиции, да, что такое наша ДНК, ну, какие-то вещи помнят, знают сейчас все, а, тем не менее, я напоминаю, да, что ДНК это дезерибонуклеиновая кислота, это полимер, и это только одно из веществ, которые вообще нашли там внутри клетки человека, вот, и которые относительно недавно вообще стал считаться, то есть искали, где, что, что в нас, да, что в наших клетках хранит информацию, передает информацию, почему из вот этих, из двух соединившихся клеточек а, рождается именно человек, да, а никто другой. Как это происходит, а, как, как закладываются эти... И вот их искали, искали, значит, и вот их нашли, да, что это вот эта самая а, кислота. А состоит она, если вы помните, из там, четырех основных нуклеотидов, а, а, аденин, гуа... гу... Гу... гуанин, а, цитозин и тимин. Вот. Причем, например, я этого не знала, то есть я знала, что есть еще урацил. Но, оказывается, тимин и уроцил – это два нуклеотида, которые не имеют такой жесткой связки с молекулой ДНК. А, да, и молекула ДНК не, не, не имеет спирали, она как винт. То есть, а, а, еще раз, это формула кислоты, да, а формула молекулы кислоты, вот этой самой а, дезорибонуклеиновой, ну, а, которая имеет, ну, вот как шуруп, то есть она имеет сколько-то витков, а она, в общем, Ограничено. Когда рисуют вот эти вот бесконечно вьющиеся спирали, это художественное преувеличение. И когда мы коснулись этой темы, есть, ну, знаете, можно же диагностировать разными способами. Вот есть то, что написали в учебниках, есть то, что написано в научных работах там, да, и есть то, что как-то как любую ситуацию любой человек может продиагностировать по-своему, да, спросить свое тело, свою интуицию, Обратиться наверх. но ну, там уже а, могут отличаться а, инструменты, но, в принципе, а, есть в интернете товарищи, которые, например, лозоходство используют, там уходят в прошлое, смотрят там, диагностируют. А, сейчас а, вообще не все об этом рассказывают. Некоторые получают такую информацию, которая. Не, не от, знаете, не от какого-то ученого, который там тихонечко вышел из лаборатории, наушка рассказал, как все на самом деле происходит, а именно считывают с тонких планов своими способами, свои методики проверки информации, вот, но не все об этом рассказывают. Значит, вот у нас один из инструментов, который мы применяем, это как раз максимальное использование тех ресурсов, которые даны человеку. Это видение, чувствование, да, это возможность заглянуть в прошлое, в будущее, использовать тело. Тело – самый надежный инструмент, потому что оно не врет. Но им тоже надо уметь пользоваться. Тело современного человека достаточно сильно, да, ну, я это среднее, да, это как вот как э, средняя арифметическая величина. Безусловно, люди все разные, опыт тоже разный, многое что практикуют, разные интересные вещи, и способности развиты тоже по-разному. Но тем не менее, если взять некое такое среднее, то, э, как бы это сказать, э, э, то тело сильно забито сейчас у человека. Вообще, одна из основных проблем, она еще в 20 веке уже стала э, очень актуальной, это то, что сознание, оно как бы... А болтается в такой виртуалке и уже давно, еще интернета не было, уже сознание начало виртуалке болтаться. Это мысли о прошлом, мысли о будущем, какие-то переживания, перемывания каких-то прошедших событий. Это выдергивает человека из, из потока жизни. А что это такое? Да, Это внимание уходит из яви, из реальности. Почему а, в яви очень... <с> да и, и сейчас, хотя эта тема а, с конца 20 века, наверное, ну, как минимум, наверное... Да, где-то с 90-х, с тех же самых, когда все вдруг стало можно, она очень сильно, я считаю, прокачана, а именно тема того, что человек, чтобы жить в яве, то есть воспринимать вот жизненный поток, как он есть, это надо практиковать, вот практика остановки мысли различные медитации есть интересные техники остановки вот потока мысли до да, разными способами отслеживания, отделение мыслей своих не своих это все направлено на то чтобы вернуть человека в поток яви что происходит чем отличается состояние потока яви от от вообще от взагали, да это когда вы ощущаете то есть а, ну, вот да, прямо сейчас вот я говорю, вы можете таки, так, а что я чувствую, что у меня в теле происходит? Вот раз, просто обратили внимание. Вот это, кстати, самая простая практика и очень полезная. Если периодически просто обращать внимание, а что я, так, а где я, так, кто я, вот, да, где я, как я себя чувствую. То есть это переключается внимание с каких-то вот а, дальних сфер которые еще могут быть по времени разнесены, да, вот в некие виртуальные модели прошлого и будущего. А, а будущее творится и меняется, прошлое только из настоящего, но не просто из настоящего, как календарный момент, а именно умение находиться в моменте «здесь и сейчас». Вот а, здесь и сейчас я сижу в кресле, в своем доме, в определенной одежде, там, в определенных там, там, украшениях, меня окружают определенные предметы, и так далее, То есть это состоит из кучи материальных проявлений того, что я как-то себя чувствую физически, как-то себя чувствую эмоционально, у меня есть какой-то план, и, скорее всего, этот план через там даже полчаса, вот закончится прямой эфир, мое состояние физическое может быть не очень заметно для меня, но оно изменится, правильно проведенный эфир, он меняет и, и наше состояние, и мое, и те, кто его смотрит, да, в состоянии входит и ощущение в теле, эмоциональное состояние, состояние разума, состояние духа, энергетики, вообще вот мировосприятие, вот Это вот для того, чтобы это все, даже не то, что вот осознавать, регистрировать, постоянно может это осознавать и не нужно, но хотя бы иметь навык такого быстрого возвращения в явь. Потому что это та точка, с которой что-то вообще можно сделать. А, так вот, да, это еще вот в конце 20 века началось сильное а, вот, процесс ускорения скорости типа информационного а, количества информации, которое прокачивает человек. И разделение разума с телом а, – это связанные процессы, как я думаю. Вот, бы договорились, что сегодня все там является мои, моим мнением, не претендующим на истину. Но мой опыт это подтверждает. А, вот, что тело, как бы, даже когда оно подает сигналы, плюс еще навыки забивать какие-то неудобные сигналы тела там таблетками или еще чем-то, вот тело всегда сигнализирует вовремя и нужные вещи. Иногда оно что-то не хочет делать, а вы запланировали. И если вы начинаете это делать, потом можете обнаружить, что по каким-то причинам это не надо было делать, либо вообще, либо в тот момент, когда вы запланировали. И тело вам аккуратно об этом намекало. Вообще оно очень а, вежливое, культурное у нас организм. То есть орать, то есть, а, мне плохо, я больше не могу это выдерживать, о, уберите этого с руля. Это прям уже совсем крайняя стадия. Так, в принципе, тело очень к нам <rarely> дружественно настроено и позволяет а, много всего экспериментировать, но информацию она постоянно дает. И информация тела, она из яви. То есть тело в яви, то есть то, что бы мы себе не придумали, но в яви говорит о том, насколько это комфортно, насколько это соответствует потоку жизни, да, насколько это там реальная, действительная там, ситуация или э, выбор, насколько он актуальный. Вот тело очень честный, очень... Э, порядочный наш партнер наш компаньон почему да и почему я это немножко разделяю да вроде многие тело как я но ну, мы не только тело да и тело не только мы и в общем поэтому разуму он еще раз разум современного человека в отличие от того что было раньше почему я говорю так уверенно потому что я помню свой опыт это было давненько, я была в городе Орске, это Южный Урал, и там есть музей, там нашли женщину-амазонку, ее так называют. Я подозреваю, что это родственница золотого человека в Казахстане, на ней было много золота. Это женщина, похороненная с доспехами, с конем, там вся значит, в золотых пластинах. Вот. И это была в свое время сенсация, причем слабо освещаема на территории России, но там на Западе, ЮНЕСКО, это прям было, была бомба. И э, есть слухи, что золото, например, сразу вывезли, у нас хранится копия золота, найденного э, в, значит, в этом могильнике. А ее саму, вот эту женщину, да, которую раскопали в этих золотых доске, доспехах, ее в музее выложили в таком стеклянном саркофаге на э, всеобщий осмотр. И э, когда я туда зашла вообще неожиданно, я ничего не знала про это, просто вот при, при, привела в этот музей и просто постояла, и не знаю там, ну я с трудом оттуда уходила и там даже смотрительница, что что вы почувствовали, что вы почувствовали, а, вот что я почувствовала, я почувствовала, что вот этот человек, это женщина, которая вот в общем это ну осквернение определенное, да, так поступать с телами, с, с человеком, с телом человека, а, вот от нее исходило такое поле единства с жизнью, единства с миром. Вот она, сколько там столетий, может быть, тысячелетий, там, ну, какие-то огромные цифры назывались в музее, сколько на самом деле лет, как она была захоронена, ну, явно не вчера. Вот. Вот это ощущение, понимаете, от тела, от костей единства с миром. Она и пролежав столько в земле, вот это поле ощущения, вот как говорят, что святые, как говорят, да, что надо быть с Богом, в душе надо все время быть с Богом, и современный человек это воспринимает, что Бог, он где-то там, и быть с Богом – это куда-то разумом карабкаться. Вот она была с Богом, по моему ощущению, но это не где-то там, это вот так. Вот Бог – это и она. Это и воздух, это и земля, это и там конь, с которым ее похоронили, это и золото, которое на ней одели, это и та жизнь, которую она прожила, это все бог, это все, это все божественное. И она с этим была едина, понимаете, не концептуально, вот она так решила, буду я такая жить в единстве с миром. Нет, это ее способ взаимодействия с миром. значит, Я предполагаю, что а, это вообще было нормальное взаимодействие, степень связи с жизнью связи с миром была многократно больше, чем мы сейчас наблюдаем. А, почему я сейчас вообще с этого историю начала? Да, потому что мы говорим а, о, о, о наших а, программах. То есть, ну, считается, что в ДНК там а, информация о наших предках, а, полученный нашими предками опыт. Это же такое расхожее место, где это все хранится в ДНК. А что такое ДНК? А это вот это самый полимер. Это полимер, который находится, сложный полимер, который находится внутри нашего тела, который в свою очередь состоит из четырех основных, из четырех основных кирпичиков нуклеотидов, которые определенным образом друг с другом сочетаются. Не сочетаются по-другому, только так. А, вот. И есть такой урацил. Вот для меня откровение, что тиамин, он тоже оказался близок к урацилу. Они не привязаны так жестко. То есть в школе нас еще учили, что вот есть эти четыре нуклеотида и они вот как в лего или как в пазлах, только так друг с другом собираются, а если взять, они вот эти не, не соберутся никак. Так вот, оказывается, урацил, он достаточно, он не привязан к ДНК, он как бы к, к вот этой жесткой структуре спирали, он не привязан, он как бы там как-то перемещается свободно. И тиамин тоже, то есть они не так жестко привязаны, потому что там еще же есть у нас эти... А, РНК еще есть, кроме ДНК же еще есть РНК, и еще там все сложнее. То есть, когда стали продвигать ДНК как основного носителя информации, да, я еще напоминаю, что а, до сих пор еще считается, что все равно у нас там а, 90% информации мусорной. Что такое мусорная информация? Информация, которую не, раз, не, не расшифровали, не распознали, при этом... По-моему, лет или пару лет назад было объявлено о том, что геном человека расшифрован полностью. И как может быть полностью расшифрован геном, если ДНК это только один полимер, в который, да, возможно, он там несет определенную, всю ли он информацию несет, где это рассказано, где это развернуто. Вот, это вот, вот этот вот винтик, да, состоящий из нескольких витков этой кислоты, да, этого полимера, от этого ДНК, состоящий из двух вот этих нитей, вот этот распиаренный образ, вот, он же, это же тоже все модели, там разбирали различные вот эти полимеры, их растаскивали как-то отдельно, значит, модели строили, и вдруг вот ДНК объявили основным носителем всей информации. Мне кажется, что это, знаете, это как-то вот, это вот как предположить, что мозг – это серое вещество, да, а все остальное – это не мозг. А куда мы денем кору головного мозга, куда мы денем наш древний мозг, там шишковидная железа, мозжечок и так далее, каждый в мозолистый тело, все выполняет свои функции. Это очень сильное упрощение, и... Когда мы работали с ДНК на тонком плане, ну, то есть просматривали, вот у, у, если убрать, это, это э, достаточно интересный навык, который я бы рекомендовала нарабатывать э, всем ищущим, это э, иметь возможность и способность, э, которая, как мне кажется, требует тоже практики, убирать все, что мы учили, читали в книжках, в учебниках, за что мы получали пятерки, четверки, там что-то кому-то рассказывая, вот если все это убрать, то мы видим, что есть некая модель, за которую когда-то была выдана Нобелевская премия, которую там одобрили а, какие-то там особо авторитетные ученые при, и приняли считать это за истину. При этом, поскольку это микромир, а, то что там на самом деле происходит, обычный человек проверить никак не может. То есть а, жило-было жило, человечество, ощущало свое тело, ощущало мир. И вдруг ему говорят, вот понимаете, вот в, в, в вас есть там... А органы, органы состоят из клеток, в клетках есть куча всего, а если еще туда глубже залезть, там есть ДНК, и вот эта вот ДНК, она вот и есть, понимаете, такая материнская плата, в которой все содержится, при этом там еще 90% мусорной ДНК, которая вот непонятно, зачем нужна, либо какая-то, ну, лишняя, полезная, там, или битая какая-то информация, а, и тут же нам говорят, что мозгом мы с вами не можем пользоваться, да, а, я бы вот, а если сейчас в плане бреда побредить на тему того, что, а, что вот эта вся модель ДНК, она искусственно, в принципе, внедренная, мыслеобраз внедренный в наше восприятие, жили мы и знали, вот, что вот, Почему мы такие? Вот у нас есть мама-папа, они нас родили, да, и там их какие-то образы перешли на нас там, да, их какие-то пожелания, мечты, их проблемы тоже частично перешли на нас. И смотрим на бабушек-дедушек, помните обыкновенное чудо, когда там король говорил, ой, сейчас во мне проснулась тетушка, а моя тетушка была вот, вот такой вот, да. И это было очень понятно, и это не выделялось в какой-то отдельный фрагмент микроскопический того, что мы есть. Мы понимали, что эта информация везде. Вот я начала, что в тело обладает а, уникальными способностями, и мозг, то есть, еще раз, если, если сравнивать нас с компьютером, то компьютер – это не мозг, компьютер – это тело вместе с мозгом. Мозг – это некая оперативная система, более того, еще которая э, использует, да, как бы кроме работы тела, э, еще и, и использует вообще вот, там, пространство над нами, там еще другие формы взаимодействия. А, был такой Петр Гореев, который говорил о том, что есть еще электрическая, энергетическая составляющая, а, волновая, да, волновая составляющая а, генома, а, клетки, без которой невозможно, без вот этой волновой характеристики, волновых процессов вообще невозможно объяснить передачу информации, наследственной, а, там, предрасположенности и так далее. А, вот, ну вот как-то я широким махом а, замахнулась, а, да но если все-таки вот посмотреть на модель днк вот этой самой спиральки то есть такая концепция что этих спиралек этих ниточек может быть больше чем 2 и там да и их может быть и 4 и так далее на чем это значит давайте сейчас с простого с более простого начнем вот то что я тут заготовочку нарисовала при, при приблизь пожалуйста вот, значит, какая штука здесь у нас получается? А, и, а, как бы, а, вот эти вот нуклеотиды, они делятся на два вида. Поскольку я ни в коем мере не, не генетик, не биолог и так далее, да, то для меня это не родные термины, я их записала как шпаргалку. Значит, вот аденин, гунаин и гунин, они являются, гуанин, они являются пуринами, по-моему, это там 5 или 6, шестимерные, значит, у них эти молекулы, а, а эти вот перемедины, они шестимерные, вот эти вот. Эти 5-6, эти 6. А, вот, вот это пары, ну, то есть, как бы они родственники, да, А и Г, и С и Т, а, тим, тимин и урацин, они здесь указаны вместе, потому что они... Менее привязанный, вообще очень интересно в Википедии, например, вообще не объяснено, зачем, если у нас четыре этих нуклеотида, к чему тут вообще приплетен урацил. Он такой вольный, вольный слушатель, тем не менее, я нашла в интернете а, такую картинку, где ученый объясняет а, генетику с точки зрения как раз вот этих нуклеотидов очень... Сложно и подробно, и а, всю модель я приводить не буду, но я думаю, что мы выложим просто этот скрин для любопытствующих, чтобы можно было там на нем что-то рассмотреть. А, вот, а, у него вот таким образом а, есть картинка, то есть у него просто тут дальше еще идут круги распределения, потом 4 там на 1, 2, 3, 4, 4, 4, 16, да, 4 уходит на 16, ну и там и, и еще дальше развертка идет. И э, все это объясняется через формулы. Ну, это достаточно сложно. Я вот сейчас обывательски, Посмотрите, пожалуйста. Вот он распределил, да? Э, э, гуанин с аденином вот парочка у нас уходит, получается вправо. Это у нас правь. И э, урацил почему-то он поставил вместо тиамина. Я сделала также, потому что э, просто я сейчас вот это перерисовала с его картинки. Урацил э, с цитозином они у нас уходят лево. Это славь. Life. Вот, при этом здесь у нас Навь, а здесь у нас та самая явь, про которую я вам сегодня немножко что-то рассказала. Получается, что да, у звезды Руси 8 лучей, то есть, как бы четыре луча проявлены ромбом, это пространство. Вообще, ромб это как бы поставленный на угол квадрат, и квадратом отображается пространственно, да, то есть, как бы наши три измерения. Вот, и а, вот этот пространственный крест, он как раз отображен в звезде Руси, или в звезде Лады, или в звезде Лады Богородицы, или в звезде Бого... Богородицы, как ни назовите. Вот, а, оно закреплено на вот пространственном кресте а, межмерия миров, и внутри него размещены а, а, а, вот эти нуклеотиды. Еще раз, вот эта вот одна пара это другая, они друг с другом могут взаимодействовать только вот так: гуанин соединяется только с цитозином, а аденин только с тимином или урацилом. Если вот этот вот крестик развернуть, вот эти два овальчика, которые у нас в звезде Руси», они и получаются. А у нас вот ту тему, которую мы, в общем, изучаем, прорабатываем уже приличное количество лет, да, вот эти вот направления, это называется... То есть, если это миры, то это межмирье, это человеческие проходы. Это э, связано с прошлым настоящим будущим. То есть, если это пространство, то вот это время. А, помните, да, в прошлый раз у нас был прям, прямой эфир, я затрагивала тему эпифиза, он же шишковидная железа, которая отвечает за пространственно-временную ориентацию. То есть, э, для того, чтобы человек, например, был адекватен в жизни, он должен нормально ориентироваться в мирах, в пространстве. И э, во времени иметь все четыре э, э, нуклеотида, все взаимодействия с ними. И это дает возможность, то есть в самом, в самом нашем геноме заложена возможность э, взаимодействия, работы со временем. ощущения времени, да, там будущее, прошлое, настоящее. Э, это, это, это все... Э, там есть вечность, бесканье и так далее. Там, да? То есть это э, сейчас не буду загружать, чтобы винегрета не вышло. Вот. То есть э, чем меня поразила эта схема? Еще раз повторю, то, что черненьким нарисовано, взято с, э, с выступления ученого генетика, который э, почему-то использовал вот этот вот э, межпространственный крест для объяснения э, вот этих самых взаимодействий э, нуклеотидов и объяснения вообще ген ген генома человека. Вот. И э, это изображение точно совпало с, э, с тем, как именно соединяются нуклеотиды в ДНК. Есть еще одна тема. Тоже, если по звезде Руси смотреть, то есть вот эти две спирали сейчас так. Я ее, наверное, не нарисую сходу, чтобы это надо перерисовать, передрать откуда-то картинку. Вот. Э, если представьте себе, двините ДНК, да, вот они, вот эти вот э, идут там как-то с.. Э, и вот у них вот эти связи. Да, вот они там перекрещиваются. Ну, вот. Плохо нарисовала, простите, но лучше сейчас не нарисую. А, вот. А, это вот двойная спираль ДНК, да. Но а, так ли это все выглядит внутри нашего тела, еще раз повторю, мы с вами не знаем. Я не видела а, фотографий каких-то... Я видела что-то похожее на, на многократное увеличение там все сложнее, это такие шарики, вот это все, это такие шарики, вот, и они, ну, не один шарик, а вот такие штучки, то есть из нескольких молекул, и все это сложнее выглядит, чем нам, это очень сильное упрощение, и когда мы работали именно с изучением, что такое ДНК на тонком плане, то было ощущение, что вот так же, как есть четыре мира, должно быть как минимум, Две, две пары нитей ДНК, да, там не знаю, как их нарисовать правильно, две пары, то есть тогда это дает вот этот самый крест, и э, вращение этого креста, то есть, ну, вот так вот, вот этот символ очень э, много где используется в сакральных обрядах, в храмах много где этот окна круглые, вот такой формы в соборах до да, допотопных можно, можно обнаружить, да, и у нас была версия о том, что вообще-то две нити ДНК – это а, совсем уже а, история а, какая-то связанная с блокировкой возможностей и способностей человека. Если вернуться к вот этой истории про, м, вот эту, как я не помню, ее называли, принцесса или как-то вот эта амазонка, амазонкой, по-моему, называли, которая в Орске, захоронено, не захоронено, а выставлено на обозрение, по крайней мере, это было вот сколько-то лет назад, не знаю, может, вдруг сейчас убрали, <связать> утверждать не буду, но я вот этому присутствовала, то там вот это ощущение связи с миром, а сейчас у человека, ну, очень продвинутого, может быть, связь с миром, и то, мне кажется, что это все равно имеет какое-то меньшее количественное выражение, меньше проявлено, чем это было тогда, Мое предположение, что это является в том числе следствием блокировки определенных связей, определенных возможностей взаимодействия а, в, нашем, а, в наших клетках, в нашей памяти, в нашем теле. Потому что сказать в ДНК, наверное, мне кажется, будет не совсем точно. Еще раз повторю, если вам заинтересует эта тема, поизучайте, понимаете, это просто один из полимеров, там много всего, из чего, из чего мы состоим, да, вот выделили один там, да, вот это он у нас всю информацию передает и накапливает. Если это все так здорово, почему вы не расшифровали остальные 90%? А, с одной стороны, вроде бы, вот мы видим, а, информация о ДНК позволяет корректировать а, человек, человека, да, там, а, создавать какие-то гибриды и так далее. То есть а, получается, что информация верная и она действительно а, дает а, доступ к, а, не только к информации о человеке, прошлом, настоящем и будущем, но и а, дает возможности корректировать, управлять, менять это, это ДНК. Вот. А, моя версия все-таки, что а, за информацию отвечает большее количество а, того, что есть мы, из чего мы состоим. А, но в ДНК, возможно, может быть, это, этот полимер дает возможность управлять, то есть как, как пульт управления. Пульт управления в компьютере не является самой главной частью, но без этого пульта какая бы сложная и мощная машина ни была, ей непонятно, как пользоваться. Вот, и я бы, если бы я предположила, что кому-то, нужен был доступ к, к человеку, к божественному телу, которое встроено в земную, в магнитном поле, энергетически, как живая часть, да, в общий организм встроен человек. И эта связь с, с, с энергополем Земли, с информополем Земли, она делает человека, ну непобедимым могущественным и в общем ну, ну что что ничего с ним сделать нельзя вот он просто вот мы живем часть земли ощущаем землю вот я хочется сказать что землю частью у себя а себя частью земли ну вроде как бы земля большая мы маленькие немножко конфликт но если убрать логику по ощущениям, я бы сказала, что что-то такое, например, я чувствую, просто мне кажется, что все равно я это чувствую меньше, чем это было какое-то время назад. До каких-то событий, которые сильно изменили расклад сил на земле, и положение человека тоже сильно изменили. И вот эта версия с тем, что нити ДНК и вот этого, что если это клавиатура, да, то эта клавиатура, в принципе, должна быть сложнее. Почему вот эти оставили там 4 аминокислоты, 4 нуклеотида ключевых, да, чтобы было, чтобы вот образ, представьте себе, да, вот некий такой огромный мир, например, там, не знаю, там, энергополе человека, там, информополе человека, и, и оно такое огромное и великое, ничего ты с ним не сделаешь. Дальше что делается? Согласие человека в это информополе внедряется образ ДНК как некой штуки, программирующей, управляющей э, человеком, э, его здоровьем, его наследственностью, его интеллектом, его склонностями, физическими параметрами, цветом кожи, цветом глаз и так далее. Вот. И дальше кто-то, когда, сколько-то времени этот э, инструмент формируется, когда он формируется достаточно качественно, на нем начинает кто-то лобать какие-то программы, забубенивать, уже как бы управляя э, человеком. По крайней мере, удивительно, но стопроцентная э, расшифровка генома как-то совпала с концепцией такой вот роботизации, компьютеризации ненужности человека на Земле, ну, чрезмерности, да, слишком много, мы слишком агрессивные и хищные, мы, значит, все портим, да, как-то вдруг почему-то э, вот эти два процесса, они сильно совпали. Я думаю, что... Это может быть не случайно, и если рассматривать ДНК, то есть, с одной стороны, если уж мы говорим о том, что этот инструмент внедрен, и он присутствует, да, то тогда, например, вот эта волновая генетика, да, то есть, как бы усложнение системы управления собой, это вторая пара нити ДНК, третья, четвертая, то есть, они идут кратно, то есть, 2, 4, 4, 8, 8, 16, а, вот, и это дает структуру, если представить себе сверху вниз, посмотреть на вот этот винтик, да, из двух а, нитей, то мы получим вот этот вот крест в кругу, а если из четырех, то мы получим как раз одно из, а, одно из отображений звезды Руси, вот такую штуку мы получим, это если четыре нити, если их а, восемь, то это еще там умножение, да, то есть это будет еще более а, сложная структура. И э, есть исследование, тут мне недавно попался чудесный ролик на тему того, что э, вы знаете, да, что когда вибрации вот, пластины, на нее насыпают песок, воздействуют на пластину звуком в зависимости от э, частоты э, вот этого звука, то есть э, это некая вибрация, да, разная вибрация дает разные картинки. И э, некоторые картинки точно отображают структуру, форму э, э, звезды Руси. Они там бывают то, тоже там христообразные, восьмилучевых достаточно много, есть более сложные, вот, но большинство из них это отображение того, что есть на русских вышивках, вообще, я хочу сказать не только на русских, вообще традиционные народные вышивки, русские, белорусские, украинские, латышские, литовские. А, какие-нибудь там шведские, какие-нибудь там, не знаю, чувашские, они все из одного корня, это очевидно, они отображают одно и то же проявление матрицы поля, а, То есть а, это, это, это один из способов такой визуализированного, материализованного резонатора с Землей. А, и это естественно, если мы часть а, земного организма, то есть принцип, что внутри, то есть снаружи. Если мы видим а, такое вот проявление резонанса вот восьмилучевой структуры, то она и внутри нас тоже такая уже должна быть. А если нам говорят, что эта структура, вообще только, ну, фактически двухлучевая, там, четырехлучевая, а куда остальное дели, где остальное? Вот, еще раз повторю, очень сложно тем, почему я сразу сказала, ребят, давайте считать сразу все это бредом, да, потому что, хотя я знаю, что на эту тему есть достаточно серьезные исследования, если кто-то там, может быть, в эту сторону когда-то смотрел, вот, но опять же, доступа там, к микроскопу, каким-то инструментам, позволяющим а, убедиться, что внутри нас действительно вот эти вот винтики плавают, а, скручены, да, в несколько, их действительно там две ниточки, они как по-другому. А, я думаю, что, еще раз повторю, что там этих структур их много, и выделить ДНК, выделить от остальных, это тоже отдельный труд. А, вот, и... А, Поэтому путем научным, это ну, не тот путь, который я выбрала в этой жизни. Поэтому вот я еще раз сейчас вот это предположение выскажу, что наше полноценное функционирование вот человеческого организма души, разума и духа в единстве, в резонансе с Землей, по-хорошему это было бы... Понятно, если бы у нас там была структура из двух пар нити ДНК или из четырех пар, то есть из восьми ниточек, соединенных в четыре пары, вот это было бы точное попадание в, собственно говоря, в те резонансы, в те матрицы, которые проявляет Земля. И вообще, вот эта тема волновых вот этих отображений, проявлений, да, материализации вот этих энергии то есть откуда все это берется это же все присуще земле нашей мерности каким-то ее проявлением вот эти вот крепости звезды знаете есть одна из версий что это не столько рукотворно сколько сама земля вот как чакра вибрирует да проявляет себя земля что-то из себя проявляет и она какую-то звездчатую структуру из земли формируют, то есть, как бы, на, на своей поверхности, на коже, а дальше, например, люди а, обживали эти а, звезды, потому что там была благотворная энергетика, потому что там сама земля проявляла себя определенным образом, кристалл земли, суть земли, а, душа земли проявляла себя, и там было хорошо, удобно, комфортно, а, безопасно, энергетично жить, а, вот. И а, тогда получается, что две нити, это зона выживания, но недостаточно для того, чтобы иметь, чтобы пробудилась и полноценно функционировала та часть нашего ресурса, наших возможностей, которая связана именно с взаимодействием с Землей, потому что человеческое тело вне Земли не нежизнеспособно, по крайней мере, то, что известно на данный момент, все вот эти космические полеты, там вы знаете, да, что а мкс она болтается это 400 километров это атмосфера земли то есть они болтаются в атмосфере земли просто в верхних слоях и до конца атмосферы земли еще далеко там еще сколько-то там а, сейчас не буду врать то ли сотен то ли даже больше ну сотен километров да, до, до до того когда заканчивается собственно атмосфера земли поэтому а, все наши полеты в основном это внутри атмосферы а, вот поэтому и а, это тело, как скафандра, но для нашего духа построено именно для земли, и э, мы должны с этим взаимодействовать полноценно. А ощущение, что две нити – это то немногое, что нам оставили, чтобы мы э, все-таки могли жить, но не вспомнили, кто мы есть, что мы можем, э, зачем мы здесь и какие права и возможности, э, правами и возможностями мы обладаем. Вот, что, какую цель я преследую сегодняшним эфиром? Если вы просто позволите себе немножечко, вот позволили себе немножко побредить на эту тему вместе со мной, и, например, просто сделали допущение, не надо верить никому на слово, и мне не надо, вот, просто допущение, что у нас вся наша тема с ДНК, с нашей родовой памяти, она более сложно устроена, и там кроме волновых характеристик есть еще и, возможно, какие-то, может быть, это какие-то другие полимеры там, да, или какие-то а, а, кислоты или что-то другое, которое создает более сложную структуру а, информационную а, накопителя и доступ к этому, как бы допущение, что эта информация есть, она дает нам хотя бы полевой доступ без допущения. Это вообще информация, да, ее нет, все, есть согласие с тем что этого не существует и способности силы которые там потенциально могут быть они тоже заблокированы вот если это допущение сделать то мои предположения знаете вот есть такие иванушки дурачки которые такие о да прикольно может действительно так ну давай попробуем и бац и это может изменить э, реальность это может изменить самоощущение мира о, мое предложение такое. В общем, я думаю, что вы ничем не рискуете, а попробовать интересно. Если у вас есть э, версии, предложения, какая-то информация, это связано там с геномом, с ДНК, потому что, конечно, все, что я сейчас сказала, это прям очень, очень коротко сухая выжимка. Под многим из того, что я сказала, есть отдельные очень такие наши серьезные процессы, как до чего мы добирались. Ну вот совсем, совсем на Первый взгляд на скидку вот, наверное, на сегодня это основное, что я хотела сказать. Поэтому есть такая концепция: что человек, который нас учит, что не надо верить в сказку. Сказки не существуют, есть только вот такой вот физический, прагматический, конкретный мир. Люди, которые верят в сказку, живут в сказке. Люди, которые в нее не верят, в ней не живут. Вот все так просто. И а, если вот это допущение в себя включить, что а, наши возможности, информация о наших способностях, им, родовая информация в геноме, да, в наших клеточках, в нашем теле, а, на больший, глубже объем не того, что расшифровали, вот, то это может, а если, так, так, допустим, ну что, хорошо, а что бы мне не активировать доступ, например, к каким-то божественным способностям, к чтобы мне не понять, как бы, а как мое рождение связано с землей, как, как а, какие у нас отношения вообще с землей, кто мы друг другу, что я могу для нее сделать, как бы, что она для меня, какие то силы мне дает. Вот просто в эту сторону посмотреть. И а, закончить я хочу очень простым детским примером. В стародавние времена а, я а, проводил детский курс оздоровительный, и там, ну, дети с детьми вообще сложно, они же там больше 10-15 минут нормально не сидят, и маленького возраста были дети. Вот. А мне же надо, чтобы какой-то результат они получили со всего этого. Вот. И, значит, какая-то должна была быть медитация, вдруг, бац, не включается звук, аппаратура не включается. Я говорю, дети, говорю, вы верите в сказку? В чудо? Да, верим. А давайте, говорю, вот что там все верят там ну руку подняли да верят ну там некоторые уже знаете такие со скепсисом уже такие вроде взрослые помните в чем у нас было взросление в том чтобы перестать верить в чудо это был признак взрослости э -э, перестать верить в счастье не знаю там в добро для всех это тоже было такое а ну ты стал взрослым молодец если еще веришь дурачок маленький там да вот ну, и были несколько таких уже взрослых вот и я говорю давайте так сейчас считаем хотите сейчас вот такая вот такая вот, вот такую вот сейчас сделаем с вами да здорово там да, хотим, давайте считаем до 5, и аппаратура заработает. А там все включено, контакты, электричество есть, аппаратура вся работает, а звук не идет. Вот, я говорю, считаем до 5, и у нас сейчас музыка заиграет. Мы считаем до пяти, музыка не играет. И, значит, там, где, которые постарше, они так типа, ну но что ты нам, значит, заливаешь? Я говорю, ребята, давайте честно, а кто не поверил? в Вот кто не захотел или почему-то не поверил в чудо, что вы сейчас посчитаете, и все заиграет? И одна девочка говорит, да, хорошо. Вот, и мы такие, значит, ну, дети маленькие, они такие вот это вот, да, раз, два, и как бы, ну, я там тоже, чтобы они больше вошли в это состояние, и они такие, пять, и на весь зал начинает орать музыка, потому что когда, когда проверяли, почему музыка не звучит, в том числе громкость была круто, накручена до максимума, и на счет 5 я абсолютно не вру, это я живой свидетель, понимаете, у нас заиграла эта музыка, и дальше с аппаратурой никаких проблем не было, провели медитацию, все. И с детьми проще, они ближе к этому состоянию. Чем мы старше то этот опыт, что-то еще, это где блокировка идет, она идет, еще раз повторю, в теле тяжесть, блокировка, что такое? Информация не проходит, ощущение не проходит сигналы перестают проходить. Вот давайте, если к практической части сегодняшнего мероприятия, вот это вот раз, два, три, елочка, гори, да, если где-то видели, как со взрослыми эта игра играет, но если кто выпил, они такие, раз, а кто там, такие, ну, да, да, да все за ерунда, вот это вот сейчас, скорее бы все это кончился, этот позор, вот эта елочка гори, Дедушка Мороз, вот это, да, такое вот, поэтому, как бы, вот, мне кажется, мужики иногда на Новый год пьют только для того, чтобы никто потом не сказал, что они а, впали в детство, в маразм неадекватно, да, а, ну, он выпил, да, на Новый год выпил, да? ну, ладно, ладно, можно, да, Дедушку Мороза позвать, а в обычной жизни это не айс, потому что э, это неадекватно. Это не... А я вам говорю, что вот эта вот женщина, которая, я не знаю, сколько там сот лет назад она жила, это было совершенно нормально, это было каждое мгновение жизни. Это было э, постоянно подтверждаемая сказка, по постоянно практикуемое чудо. Начинается это с позволения, просто с допущения, что вот этот волшебный чудесный мир, он существует. И мы сегодня к нему приблизились через тему генома человека – отображение через символ Руси, потому что это а, есть одна из вибрационных матриц, проявленных на Земле. То есть мы с вами изнутри а, человека через форму прошли а, в, а, к, к Земле, а, вибрационное соответствие с Землей. И при вашем желании, готовности и вот этом допущении а, про, а, должен был произойти вот этот вот контакт, резонанс с Землей, чего я вам от всей души желаю. Счастья вам, чудес! волшебства в жизни, желательно доброго. Пока-пока, до новых встреч!